Дорогой Небесный Отец, Ты наш Спаситель, Ты наш Создатель, Ты наша единственная защита. И мы живем сейчас в такое серьезное опасное время. Мы так нуждаемся в Твоем Слове, но и в понимании. И чтобы это Слово не просто было взято в наши умы, разумы, но чтобы оно дало нам силу жить по этому Слову. Просим, чтобы Святой Дух пребывал здесь, дал разумение, мудрость выше. Что сказать, как слушать, как услышать. Дал бы примеры, может быть, какие-нибудь. И хвала тебе, вечная хвала. В Псалом 36.5 сказано, что ⁇ Надейся на Господа, предай ему свой путь, он хорошо все устроит. Дай нам это сегодня увидеть через нашу веру, через сердца и благодарить Тебя уже за это. именем Иисуса Христа. Аминь. Когда Бог давал мне эту тему, и когда я искала на коленях Слово, это было. причина, этому была наша молитва за тех людей, которые сейчас на войне, за кого мы молимся, и вообще все, что мы видим и смотрим везде какие страдания вокруг. И мне даже иногда стыдно, что мы так спокойно живем, что у нас все есть. Есть пища, есть дом, крытие. И я спросила у Бога, он меня полтретьего несколько ночей назад пробудил. И, по-моему, дал вам самим теперь судить несколько объяснений, в чем мы больше всего в это последнее время нуждаемся? Наверное, вы все согласны, что мы все все время следим, какая погода, делаем всякие, ну, выводы из этого, как одеться, куда идти, куда не идти. А меня удивляет одно: Бог дал нам знамение последнего времени, но почему-то, почему-то никто как бы особенно не изучает это время и не изучает, в каком на ней состоянии, угодны ли они Богу, есть ли у каждого из нас та вера, которая спасет нас в трудных ситуациях? Наверное, мы себя очень мало знаем и только когда серьезно попадем проблемы. Тогда увидим это. Почему люди такие безразличные? И вот, когда я узнала в Маранате, прочла, а Еремия 8.20, мне стало как-то на сердце тяжко. Это было как бы слова для меня и для тех, которые очень легкомысленно относятся ко всему. «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Бог делает все, чтобы мы были спасены. Он дает нам слова, Он дает нам мысли, Он дает нам Духа Святого. И вот мне тоже хотелось плакать или радоваться. Я не знала, как теперь этой вести, которую Бог дал в ту ночь, либо плакать, либо радоваться. И, прочитав мы вместе, сейчас прочитаем Маранату, мы, может быть, согласимся, с этой очень веской причиной, что Бог взывает к нам, чтобы мы очнулись. Я призываю членов наших церквей не упустить из виду исполнение знамений времени. Каждый, который сеет что-то, у которых фермы есть, он знает знамений времени, он знает, что лето есть, весна есть, когда сеять надо, осень, когда собирать жатву. Но почему мы не смотрим на те знамения времени, которые Бог нам дает для окончания нашего века, земли нашей, которые так ясно говорят о близости к Отца? Ведь странно было бы думать, что какой-то фермер будет картошку сажать вот сейчас в январе или в феврале. Он знает, что это невозможно. Но точно так же с исполнением знамений времен конца существования, они очень ясны. Почему мы там становимся такими? Чтобы не сказать глупыми, может, безразличными. О, сколь многие, не позаботившиеся о спасении собственной душ, скоро горько заплачут. Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Я смотрю и учусь в нескольких библейских классах, и я написала здесь, поскольку сегодня будет речь о вере, такую фразу, что вера – это не согласие, это не значит быть согласным со словом, с истиной. А Божие слово и вера – это значит действовать, жить по этой вере, жить по этому слову, жить по истине. Если у тебя для этого нет силы, значит, у тебя и нету надлежащей веры. Хотя я открыла сразу Иеремия 32 после этого. 27 – это мой любимый, меня поддерживающий текст. «Вот я Господь Бог, всякой плоти. Есть ли что невозможное для меня?» Спросил Бог у меня. Да, Богу все возможно. Но мне страшно за одну невозможность Божью. Он не может заставить человека выбрать, если он не хочет. Бог будет смотреть в спину, будет плакать, как Иисус плакал при падении Иерусалима, но никогда не будет, как бы сказать, насильно заставлять человека избирать то. Это только добровольный выбор. Итак, прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. У если бы мы помнили, что живем во время суда, и наши дела ожидают решения. Бог все еще ожидает. Может, поэтому мы здесь так долго. Теперь время бодрствовать и молиться, избавившись от всякого самоугождения, гордости, эгоизма. Драгоценные минуты, которые тратятся не только на пустые, но и на неблаговидные дела. Божьи заповеди на самом деле следуют своим лечением, а не долгу. Они нам нужны. Многие из тех, которые словом соблюдают Божьи слабоведи, а на самом деле следуют того, чего хотят. И здесь, я думаю, я могу прибавить одну очень яркую мысль. Я даже я не успела ее сюда записать, но я думаю, что, услышав ее, вы было бы хорошо, если запомнили. Если у нас легализм законничества – оно скажет нам, что нас будут спасать за добрые дела. Но если вы прочтете Эфизианам 2.10, то вы узнаете, что ни один живой человек не может сделать доброе дело без Иисуса. Это наши дела, это мое дело, но это не спасательное дело. Второй закон. Абсолютное беззаконие. Оно говорит, что нас будут спасать без дел. То есть люби кого хочешь, делай что хочешь. Бог такой любвеобильный. Он все равно нас спасет. Это вторая ложь. И, наконец, свобода. Истинная свобода, говорит Бог. Это нас спасают для чего? Чтобы мы делали добрые дела. Видите? Свобода – это делать добро. Свобода – это верить в Бога и делать через это те деяния, которые Бог дает себе силу делать. Спасать людей, помогать в этом. Поэтому в свободе нас как бы спасают, чтобы мы могли делать хорошие дела. И закон свободы говорит, что мы свободны не грешить. И это совершенно другая свобода. В нынешнем их положении они недостойны вечной жизни. Страшные слова. Я не хочу их услышать ни о себе, ни о тех, кого люблю, ни о близких своих. Беспечным и равнодушным я хочу сказать. Ваши пустые мысли, ваши недобрые слова, ваши эгостичные поступки, записанные в небесных книгах. Ангелы, присутствовавшие на языческом пере Валтасара, видят, как вы позорите вашего Искупителя. Опечаленные, они отворачиваются, скорбя о том, что вы заново распинаете Христа, предаете Его открытому позору. Любое недоверие Богу, любое сомнение, любое поворачивание истинной спиной, это создает грусть Иисусу, это мучит его. В день своего прославления Христос не признает за своих тех, кто осквернен пятном порока, пороком или чем-либо подобным. Мы дальше услышим, насколько это серьезно. На своих верных он возложит венцы некленой славы. Когда меня крестили в третьем году, тогда пастор сказал Эстер, я желаю, чтобы в тебе возложили венец некленной славы. Читая это, я вспоминала, как я многие годы спрашивала у Бога, дойду ли я, смогу ли я получить этот венец. И всегда мне казалось, что я, ну как бы это мне недоступно. Но... Этот маленький отрывок и также то, что Бог про веру объяснил, дает совершенно новое понимание. Те, кто не хотел, чтобы Он царствовал над ними, то есть те, которые не хотят свое сердце отдать Иисусу. Даже если какая-то часть будет поя, и мы туда Иисуса не впустим, все, мы теряем. Увидят Его окруженными множествами искупленных. На каждом из них, которое запечатлено. Господь – наша праведность. Посмотрите, какая печать должна быть. Господь – наша праведность. Теперь я поняла, что такое венец нетленной славы, когда ее дают. Это значит, мое сердце всегда согласно с Господом. Он имеет право меня в огонь бросать. Он имеет право меня в трудности бросать. Он имеет право меня... На войну послать, он имеет право там, где я больше всего нужна, я скажу, Господь, ты моя праведность, я исполняю твою волю. Вы знаете, на латинском, на латинском есть такое хорошее слово Dio Volente. Это говорит, когда Бог разрешит. Я иногда пишу, когда пишу письмо, письмо кому-то, добавляю эти буквы деве, то есть. Если Господь решит, тогда я смогу это сделать. если нет, этого не будет. Никогда теперь я слежу за этим, чтобы моя самоуверенность не разрушала испытание Божье для меня. Они увидят как тот, кто прежде носил терновый венец, будет увенчен короной славы. И я думаю, что все то, что мы здесь в короткое время испытаем, вот с этим моментом славы быть рядом, получить этот нетленный венец и абсолютное знание вечности быть в любви, я не знаю, наверное, ничто тогда не трудно. В тот день искупленные воссияют во славе отца и его сына. Небесные ангелы, касая золотой арф, золотых арф, будут приветствовать царя и трофеи его победы, тех, кто омылся и убелился кровью Агнса. Не страшно, что мы ошибаемся, не страшно, что мы спотыкаемся. Страшно, если мы позже не убелимся, не омоемся кровью Агнца, потому что кровь Агнца – наша защита. И наши молитвы, когда они посылаются через Голгофу, через пролитую кровь Христа, святые святых, оно имеет такую защиту, и они будут отвечены. Песнь победы разнесется всюду, наполняя все небо. Христос победил. Мы можем это уже сейчас знать, мы можем в этом быть уверены. Христос победил. Он ходит в небесные дворы, дворы, правильно, да? сопровождаемые искупленными, свидетелями того, что Его страдания и самопожертвования не были напрасны. Поэтому мы будем искать ту веру, так, как Бог дал, Какое наше было заглавие «Моя вера, моя сила». Наша вера, наша сила. Твоя вера, твоя сила. У каждого должна быть вера. Мы не можем спастись с чужой верой. Веры друга, верой отца, матери, сестры, брата, мамы, папы. Наша вера может стать нашей силой. Может быть, даже это неправильное слово «должна стать нашей силой». С какими противостояниями и трудностями в нашей жизни может быть, лучше сказать, мы бы не столкнулись и стоим с глазу на глаз. Это как вопрос. Это не имеет значения, с какими. Потому что Бог дал нам обетование, что Он не даст нам нести больше, чем мы вынесем. Значит, как бы мне трудно не было, мне нельзя плакаться, мне нельзя жаловаться, и мне стыдно за эти моменты. Значит, Бог знает все это. Он даст нужную силу. Найдем ли мы себя убегающими от этих трудностей? Как, какова наша реакция? Есть ли у нас вера? И противостояний, безусловно, никому это не нравится. Но как мы отвечаем на жизненные опыты, трудности, на испытания? Черпаем ли мы силу из нашей веры? Та, которая у нас есть, пусть она будет горчичное зерно концентрируемся и сосредоточиваемся ли мы на том, что встало против нас, то есть какая гора, какой галия против нас, или же мы найдем силу из той веры, которую Бог нас одарил, чтобы преодолеть эти сражения, сражения и мы линемся прямо на них с этой верой и скажем «Моя вера, моя сила, наша вера, наша сила». Бог желает взбодрить нас и наделить храбростью, иметь сильную, мужественную, мощную, выносливую меру. И тут можно столько слов еще написать, ту веру, которая действительно спасает. Выносливая, сильная вера это не значит обязательно иметь такие мускулы, как мы думаем, которые натренированную там в зале и, и их показывают. Во имя чего мы трудимся и в тренажерном зале? Для этого, чтобы иметь такие мускулы? О, нет. Но вера – это тоже духовная мышца. Значит, для ее усиления нам надо тренироваться. А как мы можем тренироваться? Только через трудности. Ее надо тренировать. Образ славы и веры, никак как бы вот так вот предвиделось, это никогда не применять ее. Если у нас легкая жизнь, мы убегаем от трудностей, мы создаем себе, ну как бы сказать, свои, свои стены, окружаем себя всем тем, что нас как бы думаем, что это нас защитит. Но это наши грязные тряпки, это нам не поможет. Мы не натренированы, мы слабы, мы все равно упадем. Для того, чтобы стать сильными в вере, мы должны знать, что наша вера – это не наша вера. То есть меня как человек, человека, исходящая из моих знаний, моих навыков, может быть, из моей семьи, родословни, учености, наученности. Нет, это вера в Иисуса. Сколько я имею Иисуса, столько у меня есть веры. И важен факт того, что мы должны применять эту веру. Если мы от нее отказываемся, мы все время «только меня не трогайте, только меня не трогайте». Как мы можем произвести такую веру, которая нас спасет? Каждый раз, когда какая-то битва, проблема или же противостояние возникнет, мы должны знать, как устоять в вере. Читая Евреям 11, 33, 34, больше я буду это дальше цитировать, мне захотелось у Бога спросить, а как это сделать? Может, сегодняшнее слово поможет нам хоть немножко понять, как. Я видела в жизни, когда такая сильная вера, мужественная вера, может исходить от какой-то маленькой, старенькой матушки, бабушки в таком белом платочке, которая в своей молитвенной комнате сражается. Это ее комната войны. Она сражается храбро и сражается в молитве но она абсолютно уверена, что ее милый Иисус победит. Сила исходит от одной престарелой женщины, бабушки, которая любит своего Иисуса, своего Бога от всего ее сердца. И которая в течение всей своей жизни научилась так доверять Богу в каждый, но просто в любой ситуации для нее нет трудностей, для нее есть единственный страх – Иисус. Ты со мной? Я с тобой? Верно, что это есть вера, за которую могут ухватиться многие другие. Отцы, мужи, мужья, дочери, сыновья, состры, братья. И применить ее в своей жизни. Итак, нам нужна вера, ибо это наша сила. Мне нужна вера, она моя сила. Тебе нужна вера, она будет твоей силой. А вот мы и пришли к Евреям 11.34. Это очень любимый текст для меня. «Которые верою побеждали царство. Ни деньгами, ни знаниями, ни молодостью, ни навыками, я не знаю, ни титулами верою побеждали царство. Творили правду, получали обетования». А вы знаете, сколько у нас обетований? Гленгун говорит, что 3573. Все они наши, может быть, их даже больше. Все они даны нам, чтобы укрепить нашу веру, чтобы получить их и с ними пройти эту жизнь. Были, укреплялись от немощи, избегали острые острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Вы видите, что вера делает. Это послание говорит нам о мужественной и сильной вере. Той вере, которой Бог желает нас увидеть для этого последнего дня. А не, чтобы он сказал, лето ушло, и мы не спасены. Там сказано, что верующие завоевывали через веру царство, творили правду, правдивые дела делали, получали Божие обетование, все сбывалось. Заграждали уста львов, заграждали уста львов. Лев, который на нас рычит, лев, который хочет съесть в наш маленький завод, эти большие галиафы и львы, и им надо заградить их уста. И поэтому Бог дал это. Угашали силу огня, избегали острые меча, были крепки на войне, отбивали, прогоняли полки чужих. Вражеских войск спять. Это гласит, гласит как возможность для каждого из нас, каждого, каждого, кто пожелает, кто даст себя обучить. Если их вера совершенно предпринимающая вера, то есть я еще нашла другое слово, действенная вера, это не дела закона, предпринимающая вера, вера, которая жива, которая действует. Мы должны все иметь и верить в такую предпринимающую, действующую, живую веру. Верить храброй верой, не сдаваться никогда. А вера становится храброй только среди испытаний. Если мы от них убежим, мы потеряем, мы проиграем войну. Библия говорит нам о борьбе веры, как Яков боролся. Боролся с ангелом до утра и сказал – не отпущу тебя, пока не благословишь. Но если бы у нас никогда ничего не случалось плохого, ничего кривого, все легко, хорошо, и не шло через трудности, тогда у нас не было бы необходимости вообще взращивания веры через борьбу. Зачем? У нас не будет ни опыта, ни борьбы. И люди будут восхвалять. Я боюсь таких свидетельств. У меня очень острое ухо, и когда святой дух говорит, я в нескольких, ну, 30 лет с Богом, 32, и я слышала, когда люди хвалятся или свидетельствуют о том, Бог дал мне это, Бог дал мне то, Бог сделал это, мне становится жарко, страшно. А знает ли этот человек, что такое вообще, к чему он нуждается? Именно тогда нас назовут более, чем победителями. Когда мы радуемся одноотвеченной молитвы, это могут быть лишь те молитвы, что мы выклианчили у Бога. Бог дай это, Бог дай все. И мы глупышки радуемся, что мы это получили. Но это как соску дать младенцу, а он дальше расти не будет. Если не было бы того, что надо превзойти, тогда у нас не было бы нужды что-либо преодолевать. Мы не поднимемся в гору, мы останемся под горой стоять и ждать, чтобы нас кто-то подтянул туда. Но это факт, что жизнь приносит с собой для нас вызовы. Принимаем ли мы их? Поэтому в послании Евреям 1:33, в начале стиха написано: «Которые верою побеждали царство». Примером веры является еще Иисус Навин. Я очень часто читаю его, когда иду на тяжкие задания когда я сомневаюсь, правильно ли я делаю. Я читаю Иисуса Навина, который на самом деле, деле второе поколение израильского народа, евреев, привел в страну обетованную, которому Бог дал чудесное обетование. Но давайте почитаем И казалось, что ничего и никогда не могло пойти неправильно. О, какое обетование! Но постойте. Иисус Навин день 3. Всякое место, на которое ступят стопы, ног ваших, я даю вам. Как я сказал Моисею. Им Бог обетовал дать все. Кажется, что еще легче. Пошел именем Бога и получил? Взял? Не так-то было. Всю землю от города океана и дорогу от пустыни до реки. Все это ваше. Так обетовал Бог. Все это казалось таким чудным. Но тогда Бог сказал, это девятый стих, дойдем до него. Что Он сказал Иисусу на вину? Вот я повелеваю тебе, будь тверд. А зачем ему твердость и мужество? Бог же обетовал он даст. Не страшись, не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда не пойдешь. Я хочу, чтобы вы увидели слово Повелеваю тебе. Что это слово говорит? Оно говорит о том, что у нас есть также возможность трусить, потерять храбрость, потерять видение, потерять веру и не выполнить Божье повеление для нас, для нас. Лучше молиться, спросить у Бога, что Он для нас хочет, чем просить у Бога, что мы от Него хотим желаем. И здесь можно задуматься, почему при таком чудном обетовании Его все обещает дать. Надо быть еще и твердым, еще и мужественным. Но в книге Иисуса Новина в стихе 6 и 9 говорится «Будь тверд и мужествен, потому что мы получаем все через веру, через борьбу, через стойкость. Устойчивость веры, запомните, нам ничего не дается просто так. Против нас стоит враг, рыкающий лев, но вера может его победить. Вера – орудие против дьявола, единственный меч и орудие. Это наша атомная бомба. Иисус Новин в 7 стихе говорит «Только будь тверд и очень мужествен». Значит, что-то такое ожидало впереди и веяло в воздухе, что-то, что было немыслимо, невидимо, но опасное. И в 12 главе мы это уже читаем. Позже будет идти речь о паре как бы маленьких битв. Но, конечно, не маленькие, потому что там против еврейских кучи евреев были царства, короли, цари, которые Иисус Навин попал, завоевывая земли, на которые ступали. Стопы его ног. Мы побеждаем только сражаясь именем Бога. Как Давид пошел против Голиафа. Именем Бога. И с теми орудием, что у нас есть. С той, с той верой, которая у нас есть. И Бог будет взращивать ее. Он даст нам победу. С верой в него и всего помощью. Но Богу приемлема только стойкая вера. сомнение, жалость. Никогда не принесут победу, сомнения, непонимания, а может быть то, а может быть все. А напротив, это будет нашим поражением. Все это не было для Иисуса Навина чем-то слишком большим и страшным. Нет. Иисус Новин, 12 главе, в 7 стихе говорит просто. «И вот цари Амарейской земли, которых поразил Иисус, и сыны Израилева по эту сторону Иордана к западу». Так что здесь говорят о царях, которых он должен был победить. Послание евреям сказано, что они через веру завоевывали царство. Без веры вообще невозможно быть угодными Богу, вообще ни в чем. Не говоря о войне. В книге Иисуса Новина 12, 9, 24, один царь Ерихона. Я, мы даем только некоторые, просто вы должны понять, что это перечень, который идет... ТО 31 наименование: Один царь Ерихона, один царь Гая, один царь Иерусалима, один царь Хеврома, Хеврона, один царь Ярмуфа, один царь Лахиса, один царь Эглона и так далее. Этот список и перечень продолжается длинно, указывая царей разных местностей до того, нам надо сейчас понять, что здесь сказано. Когда в 24 стихе говорится, что всех царей 31. Но в чем мудрость Божья? Каким образом можно завоевать царей в количестве 31? Как вы думаете? Только один царь раз за разом. Бедные верующие, которые принимаются за все, что хотят, или думают, что все, что им мешает, теряют потерю. Раз за раз. Одна победа. Одна проблема за раз, но до конца. Поэтому Библия их так и перечисляет. Это царь один, тот царь один. Но здесь выявляется и хитрость Лукавого. Лукавый является автором всех замешательств. Он источник их. И когда он нас атакует, тогда не только с одного места, но с нескольких мест. Он знает, когда мы самые слабые. В одно и то же время, раз за раз, Дело это тогда, когда мы самые слабые. Наверное, все могут свидетельствовать об этом, что когда у нас проблема, тогда жди не одну проблему, а много проблем. Так что за раз, как будто весь ад разразился на нас, поскольку враг хочет нас держать в замешательстве. Поэтому, когда мы получаем какую-то первую победу, но надо быть настороженным, будет вторая проблема». Но я верю, что мы, что мы можем иметь такую веру в Иисусе, Иисуса или в Иисусе, как хотите, которая способна завоевывать царство, все трудные положения и ситуации, процентов, Наши сомнения, боль, страхи. Я ночью, когда боялась, что нас съест один гигант, нашу маленькую завод и мы не выстоим, я вставала через каждые полчаса и читала Псалом 120. Выучила его со страха опять. Пошла и читала с лампой. Помощь мне от Бога, от Господа. Я смотрю на горы. Я его выучила, и я молилась все время. Потом опять полежала. Когда опять начался у меня сомнение, я опять вставала. Потом Исайя 40-41. И все обетования читала пока не была абсолютно уверена, что Бог здесь, и Он это сделает. Так проходили ночи, может быть, через каждый час, полчаса, в такой молитве, читая Библию. Да, жизнь может быть такой, что один раз мы в бою, и тогда радуемся о победе. До того времени, когда произойдет следующий взрыв, грохот, и мы оказываемся уже в новой битве. Но тогда будет опять время радоваться. До того только, когда наступит время новой битвы. Если же мы сосредоточимся на них всех в одно и то же время, один раз за разом только можем это делать. Потому что тогда просто изумляет, что если мы берем один одну проблему, насколько верен нам Бог, как Он нам помогает, мы прямо на Его это увидим. Так что верующие в письмах Еврея побеждали царство через веру, раз за раз. И после этого творили они правду. Мы должны знать, что наша праведность собственная, она не стоит ни гроша. Если мы делали, и мы уже как бы, ну как бы сказать, чувствуем, что мы столько хорошего сделали, надо опасаться, это не то. Это значит, мы удалились от Иисуса. И что, только Иисус, наша праведность? Только Иисус! Когда мы живем праведностью праведности Иисуса Христа, а помните, венец, и на лбу у нас знак, печать праведности Иисуса Христа. Вся жизнь должна быть наполнена им. Я знаю, что я выполняю его волю. Он решает, где победа, где поражение. Будет поражение, на то воля ему, но я буду там стоять, пока он не решит, что будет дальше. И у нас такая вера, которая дает нам делать дела правды. Но чьей правды? Нашей? Нет. Господней. Тогда мы увидим праведность Христа в нашей жизни. Когда мы пройдем эти трудности, и мы увидим окончательный результат. Но это только через терпение. Или же, как говорит откровение, долготерпение святых. Действующую в наших жизнях как победа. Праведность Христа действует в нашей жизни как победа. На самом деле это не так трудно, это действительно не так, потому что есть много возможностей, где можно использовать праведность Христа, которая является фундаментом нашей победы. Как молодые юноши-евреи, которые были в печи. Они пошли в печь, лучше в печь, но они были там с Иисусом. Что мог делать царь, великий царь? Ничего. Потому что Иисус был с ними. Но перед этим праведность Христа была у них. была как надпись на теле. Праведность Иисуса. То есть это значит, пусть огонь горит, пусть будет что хотите, но я буду здесь Иисусом. Сгорю так сгорю. Вы знаете, что я читала историю о Яна Хуса, и смотрела перекрестки фильм про него. И когда его хотели сожечь, и у него были, он был связан с этими прутьями всякими, то когда они зажгли этот огонь, все эти упали, и огонь его сначала не взял. Это гигант веры. Они побеждали через веру и творили правду, думая о жизни и об этих возможностях, которые у нас есть. Мы должны праведность Христа отражать через всю нашу жизнь. Не словами, ни мыслями, а жизнью. Это также касается наших оценок в отношении других людей. Будем праведными в наших оценках о, прави... о правдивых ценностях жизни. И мы увидим от них исходящий хороший плод. Это одно из самых простых способов и самых честных. Жить жизнью полной праведности Христа. Что это значит? Только Христос имеет право осудить. Только Он знает историю жизни каждого. Только Он знает, каким будет этот путь. Когда человек упадет, когда поднимется. Дойдет или не дойдет, но это работа Иисуса. Оставаясь непреклонными и стойкими в своей вере, библейских убеждениях, и верить, что Бог через свое слово создаст правильный каркас нам и фундамент правильных принципов для нашей жизни, Но это естественно 10 заповедей и все остальное, что Иисус сказал: Это должна быть фундаментом нашей жизни. И тогда мы сможем увидеть, какой плод будет расти в нашей жизни. Это использование и применение праведности Христа в наших деяниях, поступков праведность принятие решений только с богом говоря по-другому попроще это принятие и выношение правильного решения только с богом если мы знаем что бог так сказал значит мы будем так делать и нас оттуда никак никак не снять с этого пути поскольку мы не не понимаем своего пути который впереди, и мы не видим будущее, мы должны признать это. Мы можем только с верой двигаться дальше, с верой, признавая, я делаю это каждое утро. Боже, я не вижу свою дорогу, я не знаю, что я делаю, я знаю только, что я слабая. Что мы слепые, я признаю свою слепоту каждое утро. И я нуждаюсь в свете, чтобы Бог показал мне с таким фонарем куда идти, чтобы я видела следующий шаг. И использовать обетование, данное Псалом 31,8. Возьмите это, как праведность Христа. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, потому что только по этому пути конец победа. Буду руководить тебя, око мое над тобою». Иногда, когда я закрываю глаза, я вижу это око. Я опять спрашиваю, «Боже, твое око со мною?» «Сопровождает оно меня? Вижу ли я правильно? Пожалуйста, не дай мне ошибиться, потому что и другие могут упасть». И это обетование говорит о том, что Бог ведет нас по пути, которого мы не знаем, показывая нам путь и его око над нами. Самое страшное, если наш путь будет по-человечески дьявол через кого-то лукавого портить. Мы постоянно стоим перед необходимостью принимать решения. Я не могу сказать каждый день, я думаю, каждый час, каждую минуту, каждую секунду. И это особенно трудно и весомо, когда мы сражаемся на фронте Божьей Нивы. Чем весомее человек, чем он опаснее дьяволу, тем больше у него проблем. Знайте это. Тем больше будет сражений. Нас при вынесении решения тянут то туда, то сюда. Напрыгают, волочат, тащат. Но это фигурально так, но это действительно так. Тогда самое плохое, что мы можем сделать, это остаться без Иисуса, быть нерешительными, не понимать, где Бог, где твое око, где мой следующий шаг. Но если мы верим, что праведность должна проявляться и выражаться в делах, в делах, руководимых Богом, и мы даем праведности Христа делать свою работу в нас, но даем его место в нас, тогда Бог даст нам способность, способность принимать правильное, хорошие и справедливые решения, которые принесут нам жизнь и только жизнь. И они не дадут сделать неправильные решения, которые приносят уничтожение и смерть. Представляя Христа через его праведность, Бог дает нам возможность хорошо выглядеть через Его облик в нас, потому что Он невероятно красивый и мощный. Его чистота и любвеобильность может выражаться через нас. Мы также можем быть таковыми, поэтому это очень трагично, если, будучи христианами, мы даем о Боге ложное свидетельства и оставляем о себе ложное впечатление другим. Если мы не руководствуемся верой и его силой, мы можем быть самые слабые, самые последние. Это ничего не значит. Нам дается все, что необходимо. Его мощью, его праведностью и не, жало, не желаем очистить наше сердце. из мы И мы не желаем очистить наше сердце. Дух критики, осуждения, злоба, суровость. Негативизм, которые везде расплескиваются и брызгают на нас ядом. Каждый раз в пятницу начинается у меня эпопея смс-ок, критики, осуждения, злобы, суровости, всякого негативизма, звонки. И практически так трудно вот эти вещи делать, потому что тебя просто снимают с рельсов. И если бы Бог не помогал, это было бы невозможно все делать. С неочищенными сердцами христиане делают это открыто. Через всевозможные каналы интернета, медии, во все видение. И почему-то некоторые, у которого тоже сердце, и читают это, и любят как раз все такое осуждающе читать. О, неплохо говорится о церкви, неплохо говорится о пасторах, вот это нам интересно. Мне это абсолютно чуждо. Это нельзя делать. Прочитайте римлянам 11 главу, прочитайте ее до конца и подумайте, что Бог там говорит, имеем ли мы вообще право. Это бунт. Это мы делаем против Бога. В то же время, почистив свои сердца от корня коречи, мы сможем представить миру самый чудный евангелизм, который вообще существует. Это весть об истинном Иисусе, чьи объятия широко открыты, которые зовет нас к себе, чтобы дать нам новое дыхание. Эти дела, которые в 2.10 нам дает Иисус. Мы, их, мы о них даже не говорим. Я думаю, что нам даже стыдно. Это очень трудно свидетельствовать или на себя хлопать, говорить, я сделал это, это. Ты знаешь, что это тебя Иисус послал. Он дал возможность, он дал нужду, он дал человека, он вообще все сделал. И Пусть твоя одна рука не знает, что вторая рука делает, но очень часто, может быть, нас искушает дьявол с этим, что через эти добрые дела мы хотим восхвалять не Иисуса, а самих себя. Будьте осторожны. От Матвея 11:28. «Придите ко мне, все трудующие и обремененные, и я успокою вас». Я успокою вас. Он не показывает пальцев на других, не видит щепку в наших глазах, в то время, когда кто-то сам несет бревно, или, может быть, даже фонарь большой, и в то же время показывает на другого или, скажем, на руководителей грубым пальцем. Праведность Христа проявляется в очищенном, прощающем и милостивом сердце. Просчитайте, очень нас, там же условия. Если мы не простим, то и нам не простят. Если мы не умеем быть, покорными, если Святой Дух не покорил нас, если в нас бунт, ненависть, критика, какие же мы Иисусовы? В то время, когда сам не видит себя, к сожалению, человек, Иисус приходит и с лаской, и с любовью старается помочь. Поэтому Иисус говорит очень тихо, придите ко мне, я вынул эту, вынул, мазь там". Глазную, Илейдан, помогу. Праведность Христа в том-то и состоит, что она проявляется в очищенном, прощающем и милостивом сердце. Также оно проявляется в нашем смирении. Я думаю, что большинство христиан, в том числе и я, когда изучала это, пришла к выводу, есть ли у меня вообще это библейское смирение. И я очень умоляла Бога, чтобы Он помог мне понять и заполучить его. В низком духе и в таком поведении, которое показывает наше, но действительно смиренное сердце, что оно уже успокоилось. Но, к сожалению, есть люди, кому ложное смирение становится выражением гордости. Это есть выборочная смиренность, то есть смирение в отношении тех и согласия, которые... Сильные этого мира, от которого ты что-то получишь, может быть, и где выгодно, это не смирение. Это есть выборочность, которая зависит от отношения того, кому мы ее показываем. Праведность Христа выявляется в нашей реакции не реагировать таким же образом плохому и злому. Знаете, какой человек самый сильный, я пришла к выводу. Это что-то очень мощное особенно это иметь силу отвечать злу, добротой. Мне недавно очень милый, любимый мне человек сказал, что я ничего не знаю и что мне надо уже кончать деятельность. И вообще, и вообще, и вообще. И я подумала, что же мне теперь делать? Как же мне, как же мне теперь? Вроде когда дьявол тебя осуждает, а у меня такой характер, я и начинаю и думать, что ну, вообще-то правильно, действительно, уже может и конец всему. Но потом я подумала, что какая, какую реакцию сейчас Бог от меня хочет. Он проверяет меня. Он хочет, чтобы я не обижалась. Чтобы я смогла через вот это оскорбление оставаться смиренной, что ли. Дать Богу сказать, что он думает. А не дьяволу. Послание евреям 11.30, давайте его еще прочитаем. Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов. Заграждали уста львов. И тогда Иисус сказал мне, я хочу тебя научить, как заграждать уста львов. У тебя будет опять такая ситуация, Эстер. Выучись. Иисус является вседержителем слова и его обетований. Так же, как и его отец. Иногда мы разочаровываемся в людях, которые так много обещают, но делают очень мало. Очень крайне грустно, что есть люди, которые уходят от Бога своим недовольством, пренебрежением, постоянным негативизмом, неудовлетворенностью и все такое. Так же, как и древний Израиль делал это во время своего путешествия по пустыне. И из-за этого не вошел в обетованную землю. Ведь это ясно, что там нет печати и не будет ее. Мы можем встретить на нашем пути тех, кто на самом деле не те, кем кажутся, и кем себя представляют другим людям. Это могут быть лишь слова. Но как Япов, Яков говорит, апостол Яков, что если нет подтверждения действий, вера осуществляется через дела веры то это всего лишь слова пустые. И это чинит сомнения, это потому, что мы смотрим на людей, а не на Иисуса. И этим делаем неправильное решение, И даже можем таким образом покинуть путь веры. Очень часто новообращенные, которые приходят в церковь, они видят борящуюся церковь, она еще не победившаяся церковь, и делают неправильное решение и уходят. Но Иисус есть Бог выполняющий обетование и свое слово. Он – Бог, который уже начатую работу не оставит на полпути, а доведет до конца. Мы имеем дело с Богом договора. Если договор – я юрист. Если на другой стороне печать Божья – его договор, но это стопроцентно будет выполнено. Он сохраняет и выполняет свое слово, он не исполняет свой договор – на тысячу поколений в подряд я читала, читала, но я математики не очень сильна, но я получила, что все до, до сих пор входят в это поколение. Это охватывает каждого из нас. У нас Бог, исполняющий свой договор. К сожалению, для того, чтобы потерпеть разочарование в отношении жизни, нужно совсем немного посмотреть просто вокруг. Хватит только того, чтобы пожить на этой земле. Посмотреть вокруг, увидя везде царствующую несправедливость, эгоизм, себялюбие, жестокость. Не знаю, все эти слова. Наше оружие и противоядие против этого – это верить Богу, держаться в его обетовании, Увидеть ту маленькое зерно, увидеть тех, кто держится в этой вере. Может быть, еле-еле держатся, но живут в этой вере. Когда я поехала в Финляндию и в Швецию когда-то, я спросила у такой бабушки с белым платком, что делать, как дальше идти. Она сказала, Эстер, построй завод. Я говорю, из чего? С Верой сказала она мне. А я буду молиться. Белая, маленький платочек. Стар, старенькая бабушка, которая сказала, и палец наверху, подожди, будет он. Я говорю, у меня ни денег, ни знаний, ничего. Подожди, верь. Вот он там стоит, храм веры. Наше оружие и противоядие – это верить в Бога, держаться его обетовании. Если мы действительно доверяем Богу и ставим его на первое место, на первое, тогда мы будем в рядах тех, кто верою побеждали царство. Галиафов, сомнения, совершали суд, получали обетование. Все эти 3573 годы. Заграждали уста львов, тебе говорят гнусности, тебе говорят угрозу, тебе говорят, говорят критику, тебе говорят, и ты видишь, как рыкающий лев пасть свою открывает. Пример Данила из Библии. Но Библия говорит так, что они верою заграждали уста львов. Ой, как хотелось бы это выучить. Библия называет дьявола рыкающим львом. А давайте прочитаем. По Первое послание Петра 5.8 написано «Дьяволы». «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противника ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить». Одно из самых важных вещей, которые мы можем решить и предпринять в отношении рыкающего льва, желающего проглотить нас, это путем нашей веры Божье обетование – его победить. А Бог сказал мне так. И ты можешь тут делать, что хочешь, но будет так. Это так, когда я боролась за наш первый санаторий в Кырцу, И Бог дал обетование и сказал, что никто не отнимет его и что он его продаст. Так и случилось. Хотя все казалось абсолютно невозможным. Божье обетование в отношении нашей жизни – это то, что мы решим принять. И это наше решение, что мы не дадим Ему нас проглотить. Мы заградим их уста. Каждый должен сказать, я не дам тебе это сделать. Я не поддамся. Иногда бывают такие времена, когда кажется, что мы спасаемся бегством, удираем от дьявола. Но Библия не учит нас этому. Это не спасение, это потеря. Библия учит нас со всеми иными, а именно, мы должны держаться вблизи Бога и стоять воочию напротив его лицо с лицом. И тогда дьявол убежит от нас, потому что он же уже проиграл, Иисус же выиграл, он боится Иисуса. Просто мы теряем очень много тогда, когда Иисуса нет с нами, и Дьявол видит это. Я верю, что это Божья воля в отношении всех нас. Всех. Будем держаться вблизи Бога. Будем хвалить Его. Превозносить Его. Будем жить жизнью полной веры. И тогда будем... все будет наоборот. В ту ночь Бог поднял меня. Я включила Live TV. У меня только три христианских канала, которые я смотрю. И там было как бы хвала и поклонение Богу. И вдруг я пошла в другую комнату, в мою молитвенную комнату и молитвенный коврик, и я начала хвалить Бога. Хвалила его до того, пока все отсюда ушло. Из сердца, из разума. Хвалила, хвалила, хвалила, хвалила. хвалила и я поняла, что мое сердце поднялось туда, наверх. Где Иисус, где Моисей, где Энах, где Илья. Там, где все спасенные где мир и покой. И Бог разучил меня от этих всех сил, силы зла, силы греха, силы смерти, которые нас страшат. И я действительно верю, что это Божья воля в отношении всех нас. Я действительно верю в это. Будем держаться вблизи Бога, будем хвалить Его, хвалить как раз тогда, когда нам трудно а не хвалить, когда мы получили какой-то кусок или что-то житейское, материальное, а хвалить, когда у нас ничего нет, но у нас есть Бог. Будем жить жизнью полной веры, и тогда будет все наоборот. Тогда мы увидим совсем иное, как дьявол убежит от нас. Лукавый хочет только проглотить, уничтожить Божьи цели в жизни каждого из нас. И также я сделала это как бы лично, в твоей моей жизни. Это персонально. То, что у Бога есть для каждого из нас, также для тебя и меня, это, слушая или читая это Его Слово, мы увидим, что в Нем заготовлено для нас. Для каждого, может быть, эти тексты будут говорить по отдельности. Я зауверяю вас, я никогда не пишу для кого-то, меня вообще не интересует чужая жизнь. Святой Дух говорит, и я всегда беру обличение абсолютно для себя. Я даю Богу себя обличить, и я думаю о себе, и думаю о своей жизни. И я принимаю это очень лично, но никогда не показываю, даже не знаю. Никогда. Если кого-то Святой Дух поговорил с кем-то, то это Он сделал. Это слишком важное, чтобы дать губителю душ ограбить нас, отнять у нас. Сказать, это Эстер говорит. Нет, Эстер тут ничего не говорит. Отнять силу слова и веру в него, Не давайте это сделать. Потому что он обманщик. Обманщик, который ходит вокруг. Посмотрите, как рыкающий лев. Он даже не является рыкающим львом. Мне так понравилось это, когда я это увидела. А только ходит как рыкающий лев. Мы превозносим Бога за то, кто Он есть. Он творец. Он создал Вселенную. Он может все. Держась вблизи Его, мы будем абсолютно защищены. На самом деле в природе опасен не рыкающий лев, а тот, кто сидит в засаде. И ожидая добычу, которая, может быть, даже и не показывается, но рыканье заставляет нас бежать. И тогда как раз благодаря этому мы можем попасть в охапку вот этого ожидающего льва, который хочет нас растерзать. Мы должны сконцентрироваться на служении Богу. Что будет с нашими страхами, сомнениями, неуверенностью в ругах и объятиях великого Бога? Они исчезнут. С его помощью, с его руководством мы станем истинно сильными, большими и храбрыми, получая одобрение и бодрость от Бога. В нас зародится вот эта храбрая мужественная вера, о которой мы сегодня стараемся говорить, которая снимет дьявола с тропы и закроет уста и вам. Мы не должны всю свою жизнь находиться в страхе перед дьяволом, трястись и бояться, а что будет? Потому что Иисус одарил нас возможностью победить, ибо дьявол побежденный братец, он ничего не может на самом деле. Если кто-то судит твой путь, одолжи ему свои ботинки. Я, когда это читала, захотела тому осуждающему меня предложить свои ботинки хотя бы на пару часов. Он очень быстро с них выпрыгнет В жизни есть времена, когда надо просто выпрямиться, выпрямить спину и собрать, содрать себя, выбросить, вычистить все источники дьявольского страха. Потому что 2 Тимопея 1,7, да, по-моему, Бог сказал, что Он не дал нам дух страха, а люди, боящиеся, они будут вечности. Он дал нам дух бесстрашие, храбрости. Надо решить, что мы дети Божьи, которые стоят на Его слове. Сказано так. И верим в то, что Бог сказал. Мы служим царю царей, царю с великой буквой, а не маленьким царем этого мира. У нас царь всех царей, царь вселенной, который может победить, и подчинить в любое время, в любом месте, любого царя. Иногда надо решиться закрыть уста обвинителя. И вот я сегодня молюсь, благодарю Бога за, за эти навыки и прошу, чтобы он научил нас. Дьяволы называют обвинителем братьев, которым нравится показывать пальцы и осуждать. У осуждения нет срока давности – если дьяволу удалось заставить нас жить под осуждением, благодаря грехам, может быть, прошлого, а мы все держим их, или же какой-нибудь недавней согрешности, или мы отступились, или ошибки, ну и что? Может быть, даже провал, который пробуждает в человеке чувство неполноценности. Очиститесь. Кровь Иисуса освободит. Тогда это значит, что надо заграждать уста львов. Показать Иисуса Христа Его праведность, которая это нас. Его кровь, которая нас очищает. Его кровь, которая нас ограждает. Которая на косиках наших дверей. На них нет. Те, которые в Иисусе Христе, на них нет никакого осуждения в отношении, ни в отношении времени действия закона, обвинения, оно в их жизни уже истекло. И беззубое Обвинение дьявола не должно нас трогать. Послание Римлянам 8.1. Итак, нет ныне никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Это те, которые имеют праведность Христа и живут праведностью Христа. Теперь мы можем жить благодаря Иисусу Христу, опираясь на Его благодать, на Его обетование, читать их Говорить в храм Божий, сказать Иисусу, Отцу нашему, вот ты обетовал. Я принимаю через кровь Иисуса Христа это обетование. Пожалуйста, вынимаю мою лицензию. Это мое. Каждый раз, когда мы близки к победе, знаете, дьявол старается вновь в нас произвести чувство бесценности. Ощутить, как будто мы обесценены. О, как он старается это делать как раз перед победой. Поскольку дьявол – жец и обманщик, тогда мы должны заградить и закрыть его уста, решая, что его обвинения нет никакого места в нашей жизни. И здесь мы скажем все аминь. Но сегодня утром Бог дал еще несколько слайдов. Когда возникает какое-то искушение, не бойтесь этого искушения. Надо опять закрыть уста врага. Потому что в Библии сказано, что Бог никого не искушает. Это не от Бога. И Бог не дает ни одному искушению прийти в нашу жизнь, для преодоления которое Он сам не дал бы нам силы. Нам только надо признать, у меня нет силы. Помоги мне Бог. Он тут как тут. Помощь тут как тут. У нас должна быть вера, которая заградит уста искусителя. Искуситель и искушения не должны властвовать над нами. Это дам решать, дадим мы властвовать или не дадим. Это в нашей воле. Наоборот, это мы управляем и властвуем над искушениями, а не искушения управляют нами. Так мы можем жить победоносной жизнью и увидеть ее плод в нашей жизни. Я иногда хожу по комнате, когда искушение придет, и кто-то старается, и дьявол старается мне какое-то такое свое, свое сон, свое видение дать, свое искушение. Я встаю на ноги и кричу из всех сил. Вон дьявол, вон отсюда, вон из меня, я этим эмоциям не поддаду. Иисус Христос победил тебя, вон из меня. Ты не имеешь права на это, пока не будет свободы. Когда приходит искушение, мы должны обратиться к Божьему Слову и черпать оттуда жизнь, дающую силу. Больше тот, кто находится в нас, чем тот, кто стоит за искушением. И так мы просто закроем пасти этого льва. Не будет этого. Мы можем и в этой жизни стать героями веры. Оставаясь мы, каждый из нас может быть героем веры оставаясь в своей молитвенной комнате, откуда черпаем силу через веру. Как-то бабушка, которая, несмотря на обстоятельства, трудности жизни, надеется на помощь Бога в отношении детей, внуков, семьи, и она увидит прорывы и ответы на ее молитвы. Потому что ее Иисус, ее любимый Иисус, поможет ей. Этим может быть также какой-нибудь бизнесмен которые при большом противостоянии и кризисе схватятся за принципы Божьего Слова, почитая Бога, изучая Слово своим служением и жизнью, и вдруг средствами, живя таким образом для Бога и побеждая всякий кризис, посвятить себя Иисусу. Также мы можно также увидеть победы в своей жизни в каждой сфере деятельности, любой, как, который будет подвигом героической веры в нашей жизни – это Например, школьник, который, черпая мудрость, свыше проходит все испытания, побеждает И в школе трудно. Может, унижают, может, то-не-то, то, может, что-то не дается. У меня одна внучка такая, я говорю, давай молиться, давай молиться, молись, я буду тоже в это время молиться, а ты закрой глаза и в уме своей молись, и отойдет от тебя эта угроза. Это геройская вера, она подвластна и ребенку. Таковыми может быть школьник, который, черпая мудрость выше, получит пятерки и сделает все экзамены. Это сможет быть какая-то мать-одиночка, которая просит с верой, чтобы видеть своих детей, достигающих во великие цели в их жизни. Я видела в христианском телевидении мать двое детей. Кушать было нечего, она давала ей пищу. Один раз дети ели в день. Голод, болезни. И к ним пришло служение, христианское служение на помощь. Я, я рыдала, и я говорю, Боже, дай нам, пожалуйста, из всего этого выкопаться, выйти, чтобы помогать таким семьям, чтобы мы не были хвостом вечным, чтобы мы не себе стол накрывали, а для них. Помоги, чтобы это случилось, чтобы наш завод был посвящен такому служению. Поэтому можем и мы, жить в своей жизни, тренируя свою веру, чтобы мускулы веры стали бы сильными, и мы могли бы при необходимости их использовать для победы над врагом. Это то, что поможет нам устоять, потому что наша вера живет в Иисусе Христе. Она опирается на Него, она живет в Нем, она осуществляется в Нем, она сильная в Нем, она побеждает. И только в Иисусе. Кровь Иисуса Христа пролита на Голгофе, да омоет нас всех и освободит от всякого греха. И даст нам нескончаемую силу побеждать, ведь нам мешает только грех. Вечная слава, благодарение Ему, Иисусу Христу, Сыну Божьему, отдавшему свою жизнь за наши грехи. И слава, слава, слава, вечная слава. Аминь. И вот что утром еще. Бог не отпустил меня, пока это не прочитала. Бог сказал, а теперь взвешивай время и думай о тех, кто рядом, и подумай, как, как важно, чтобы вы поднялись в эту гору, чтобы не потерялись, все любимые. Господь есть Бог ведения и дела у Него взвешены, дела взвешены. Я видела ангела с весами на руке, в руке. Он взвешивал мысли и стремления Божьего народа, особенно молодежи. На одной чаше были мысли и стремления, направленные к небу, на другой – мысли и стремления, тянущие к земле. И на эту чашу были брошены все пустые книги, мысли об одежде, развлечения, тщеславие, гордость и так далее». О, какой серьезный момент! Ангелы Божии взвешивают мысли тех, кто называют себя детьми Божьими, мертвыми для греха и живыми для Бога. Но они называют только. Чаша с мыслями о земном, с тщеславием и гордостью неумолимо тянула вниз. И смотря на то, что груз за грузом снимались с нее, все равно мир побеждал. Чаша с мыслями и стремлениями, направленной к небу, быстро поднималась вверх, а другая опускалась вниз. И как быстро это происходило, я рассказываю о том, что сама видела. Но никогда мне не удавалось передать людям живое и яркое впечатление, оставшееся в моем сознании от зрелище ангела с весами, взвешивающего мысли и стремления народа Божьего. Ангел сказал, «Могут ли такие попасть на небо?» «Нет, нет, никогда. Скажи им, что надежда, которую они сейчас лелеют, напрасна, и если они быстро не покаются и не обретут спасение, то погибнут. Я видела, что многие измеряют себя собственной меркой и сравнивают свою жизнь с жизнью Других такого быть не должно. Только Христос дан нам в качестве примера и мерила. Он, он наш истинный образец, и каждый должен стремиться в совершенстве подражать Ему. Я видела, что некоторые едва представляют себе, что значит самоотречение, жертва и страдания ради истины. Но никто не попадет на небо, принеся жертву. Принеся жертву. Нужно, Нужно взращивать дух жертвы и самоотречения. Нужно возращивать дух жертвы и самоотречения. Никто не попадет на небо, не принеся в жертву свой эгоизм. Некоторые не принесли в жертву себя и свои тела на алтарь Божий. Они снисходительны к своей раздражительности, вспыльчивости. Они предаются чревоугодию и озабочены собственными эгоистичными интересами, не считаясь с делом Божиим. Те, кто готов на любую жертву ради вечной жизни достигнуть ее. И есть за что страдать, за что распять себя и пожертвовать всеми своими идолами. Вечная слава несравненно превосходит все на этой земле. Она затмевает все и все земные удовольствия. И когда мы прибудем на обетованную землю и увидим Иисуса, мы воскликнем. О, как мало мы страдали! О, как мало мы себя жертвовали! Боже, прости нас! Неизмерима та слава! и великое, что дано нам с вечной жизнью. Амбаоча, Иисус Христос, слава, слава! Я молю Тебя, чтобы Ты научил нас, чтобы Ты дал нам каждое видение, в Иисусе Христе, на какой тропе мы находимся, чтобы Ты дал каждому из нас услышать слова обличения для Себя чтобы мы могли покаяться, чтобы мы могли просить силы у Тебя встать, пойти дальше, жертвуя всем, что не нужно нам совсем, избрать Твой путь и дойти, получив вот эти веньки вечной славы, и встретиться с Тобой на Его. Да будет так, как хочешь Ты, именем Иисуса Христа. Аминь.